Мир помнит, как 11 марта 2011 года мощное землетрясение потрясло Японию и вызвало цунами, которое обрушилось на восточное побережье страны, разрушая дома и коммуникации, унося жизни сотен тысяч человек. Эта катастрофа стала крупнейшей со времен Чернобыля и показала, насколько уязвима система безопасности на японских атомных станциях. А впоследствии аварии на атомной электростанции «Фукусима» скопились миллионы литров радиоактивной воды. Невозможно предсказать, как радиация уже в ближайшие годы повлияет на экосистемы. Вот в водах «Фукусимы», которые нужно поочистить, концентрация этих радионуклидов не превышает 10-6 мм на литр. Но это очень маленькие количества. Но памятая о вот этой опасности, что она может накапливаться, то в принципе проблемы, конечно, огромные. Американские и российские ученые из Техасского университета и Казанского федерального во главе с профессорами Джеймсом Туром и Айратом Демиевым предложили свой вариант решения проблемы. Фильтры на основе углерода, очищающего воду от радионуклидов. Мы решили приготовить сорбент, который бы эффективно сорбировал, удалял из воды радионуклеиды а радионуклеиды это что это положительно заряженные кассионы металлов и еще наша задача была сохранить вот этот углерод в такой в гранулярном таком состоянии чтобы он не распадался на отдельные листы, на маленькие частицы. Основа фильтров – модифицированный углеродный материал. Его получают путем обработки существующих углеродных частиц окисляющими химическими веществами. Такая обработка значительно увеличивает площадь их поверхности и добавляет в их структуру молекул кислорода. Для этого используются два продукта на основе углерода с пористой структурой. Фильтры уже имеют свои названия – «Цесил» и «Шунгит». Первый используется при добыче нефти в качестве ингредиента буровых растворов. Второй шунгит – это горная порода, по своему составу занимающая промежуточное положение между антроцитом и графитом. Большие скопления шунгита встречаются именно в России. В нашем случае мы взяли такую простую вещь, как шунгит. Его в Карелии ну, очень много, прям там месторождение, чуть ли не весь мировой запас. И потом простейшим способом его Обрабатываем этот порошок, его можно сформировать и в таблетке, и в колонку забить, уплотнить и, пожалуйста, пропускать через него воду. В ходе лабораторных испытаний ЦСИЛ уже показал высокую эффективность при поглощении радиоактивных катионов цезия, и стронция и загрязненной воды. Именно они стали основными источниками заражения воды на фокусиме. Но используемые фильтры отнюдь недолговечны. После поглощения ими радиоактивных катионов фильтры придется сжечь, а оставшаяся в небольшом количестве радиоактивная зала будет подлежать специальному захоронению. По мнению ученых, совсем скоро воду можно будет просто пропустить через новейшие фильтры, а после уже очищенную воду можно будет, не опасаясь, сбрасывать в океан. Шимилова, Роман Самарин,